Я надеюсь, что вы поняли, что с кошельками нужно обращаться очень аккуратно, соблюдать технику безопасности. И в данном уроке уже посмотрим обзор конкретных некоторых кошельков. Смотрите, вот то, что я здесь предлагаю сейчас рассмотреть, это мультивалютный кошелек Exodus. Я его как-то поздно начал использовать, но оказалось, что достаточно удобный и охватывает очень много монет. Дальше, TronLink. Я использую потому, что он непосредственно в блокчейне работает TRC-20 сети Tron, и там очень дешевые комиссии на перевод. И в этой сети также есть один из самых популярных стейблкоинов, про которые я говорил USDT, который на любой бирже можно завести и использовать. И мобильное приложение Trust Wallet. Оно только мобильное, вроде пока нету для компьютера приложения. Опять же удобно. Exodus есть и мобильное и компьютерное приложение, что тоже ставит его на первое место. Единственное, там нет русского языка, но настолько он понятный и простой, что, я думаю, проблем не, не составит использовать даже для тех, кто не знаком, кто плохо знает английский. Компьютерное и мобильное приложение есть Metamask. Ну, я в Metamask, мне кажется, слишком он сложный и навороченный, немножко сложновато с ним работать. И использую еще достаточно часто кошелек для биткоина электрон. Но почему? Я объясню, что очень удобно там файл, в котором лежат ключи, просто его взять с компьютера и вообще удалить. И хранить в отдельном месте. Вот это вот очень мне нравится, удобно. Когда мне нужно, я его, этот кошелек, этот файлик, точнее, бросаю обратно на компьютер и использую кошелек. То есть фактически у меня получается холодный кошелек. После того, как я удаляю ключи оттуда. Вот это мне тоже нравится. То есть там все ясно понятно, где этот файл. Но единственное, у вас должен быть компьютер в безопасности, обязательно антивирус, чтобы, не дай бог, этот файл у вас не украли. Потому что, ну, я думаю, что расшифровать, расшифровать его тоже будет возможно для злоумышленников. Итак, давайте. Остановка, настройка, перевод крипты из кошельков. И еще раз напомню, что э, если вот какой-то кошелек что-то непонятно, я так поверхностно расскажу, будет еще вот ссылки э, дополнительные на э, видео, в которых более подробно кошельки рассматриваются. И можно просто в YouTube, в Google найти э, описание кошелька, которое сделано ну, буквально недавно, там месяц-два назад. Потому что если смотреть описание Exodus 5-летней давности, ну там вообще там 2 или 3 валюты всего он поддерживал. Все быстро развивается, поэтому обзоры должны быть свежие. И поэтому я на этом особо не буду подробно рассказывать, потому что через 2-3 месяца может быть все изменится. И скорее всего в лучшую сторону, потому что очень быстро развивается вот это направление мобильных кошельков. И конечно мультивалютные кошельки будут для многих более удобны, полезны в плане ну, простоты использования. Ну еще раз повторюсь, на один кошелек не закачивайте все свои средства, если их у вас накопилось достаточно много. Первый популярный кошелек, который можете использовать, он выпущен компанией Binance. Binance крупнейший на текущий момент биржа и свой кошелек Trust Wallet, тоже они активно продвигают. Причем у кошелька Trust Wallet есть и свои токены которые с ним связаны, но пока не особо такой положительной динамики не показывают. Но я думаю, что если какие-то еще функции и возможности в этого кошелька появятся, какая-то полезность появится для блокчейна, то даже токены вот этого кошелька могут взлететь в цене. Поэтому вот этот кошелек можете взять себе на вооружение. Есть только вот мобильное приложение для Apple, для Android. То есть можете его на телефоне зарегистрировать, вот так вот приблизительно будет он у вас как-то выглядеть, будет у вас здесь баланс кошелька, будут различные монеты. Это мультивалютный кошелек, очень удобный, и с ним работать, в принципе, я использую для своей работы активно. Здесь вот все интуитивно понятно, отправить, получить. Сейчас мы похожие вещи продемонстрируем на других приложениях которые компьютерные мне там проще будет вам показать экран а здесь все по образу подобию ничего такого сверхъестественного непонятного нет он да русифицированный единственное вот что сразу могу сказать вот эти всякие клавиши как я уже говорил купить обменять непосредственно в кошельке я вам не рекомендую делать за это с вас будут могут брать драконовские комиссии потому что здесь должен зарабатывать и кошелек то зарабатываете и блокчейн будет естественно комиссия оплачиваться самый все-таки выгодный способ делать это через биржу ну и как бы не горячитесь там да не нужно постоянно менять там покупать по 10 долларов покупать каждый раз токены переводить их криптомонеты переводить их каждый раз в кошелек нет это вы лучше накопите какую-то сумму и хотя бы там по 100 долларов там периодически можете инвестировать ну или если вам нужна оплата какой-то покупки, соответственно, вы тогда, как мы уже рассматривали, покупаете стейблкоины на бирже, переводите их в нужную криптовалюту и сразу отправляете тому, кто у вас просит оплаты. Все просто, понятно, очевидно. Здесь вам даже, по сути, и кошелек не потребуется, если вам сразу нужно оплатить, перевести из наличных, сразу оплатить какую-то покупку но это мы все рассмотрели вот первый кошелек обязательно вот когда приложение не будете искать на какой-нибудь ну вот через телефон сложнее на фишинговый сайт попасть хотя тоже есть какие-то подделки под это приложение вот он должен называться Trust Wallet не ошибитесь именно его устанавливайте и смотрите опять же на рейтинг на количество скачиваний приложения это тоже говорит о том что этот кошелек должен быть очень популярный количество скачиваний там должно быть огромное а вот какое-нибудь левое приложение, приложение подделка, там будет количество скачиваний очень мало, и хотя рейтинг там могут тоже накрутить. Но самое главное по количеству скачивания должно быть большое количество приложений, это очень популярное. Все, с этим кошельком мы закончили. Потребуется, ну я рекомендую вам его установить и использовать параллельно с другими приложениями. Теперь следующий кошелек, который я использую исключительно в сети Tron для сети TRC20 она еще называется кошелек TronLink вот смотрите, я тут картинку подготовил есть и мобильное приложение я не пользуюсь им есть для расширения браузера как для хрома, вот я его использую сейчас я вам его покажу Apple, Android, пожалуйста То есть, тоже есть на варианты ну, оно очень популярный тоже, этот кошелек известный ну вот так исторически сложилось но тоже простой, интуитивно понятный и удобно, что оттуда можно, сейчас я покажу, застейкать свои троны, которые вам потребуются для перевода из сети. И вообще даже можно переводить из, из кошелька бесплатно. А вывод вы видели, всего один лишь трон, это 6 центов стоит перевод. Очень дешево. Ну давайте его сейчас и посмотрим. Так, давайте его сначала найдем. TronLink. Вот, смотрите, уже у меня здесь Трон TronLink. Давайте посмотрим, где его официальное положение. Вот о, о чем я говорил. Адрес www.tronlink.org Вот через Twitter, через какие-то различные форумы регистрироваться не нужно. Chrome, Google тоже не нужно. Так, это приложение для TronLink. Вот я бы заходил вот на эту прямую ссылку. Да, вот видите, то же самое, вот картинку, которую вы видели. И здесь вы, соответственно, выбираете то, что вам нужно. Вот для браузера Chrome. Скачивайте. Кстати, вот для Firefox появился. Ну, я вот Chrome, Chrome пользуюсь. Скачивайте, устанавливайте. Если какие-то сложности возникли, найдите в YouTube видео на эту тему свежее и посмотрите. Ну, я думаю, проблем у вас не возникнет. Итак, я его уже поставил, и сейчас я его просто открою и покажу, как оно выглядит. Значит, вот выглядит оно вот в виде такой иконки после установки приложение в браузер мы на него кликаем и потребуется естественно вход э, пароль пароль я набираю пароль должен быть достаточно сложный чтобы у вас его не взломали ну и соответственно вот какие-то у меня здесь токены есть вчера мы с вами сделали перевод э, тронов вот они у меня здесь присутствуют и здесь есть такое понятие э, energy и bandwidth теперь по поводу заморозки тронов что нужно сделать, чтобы бесплатно переводить транзакции? Для этого нужно какое-то количество тронов заморозить. Ну вот я сейчас у меня уже сколько-то заморожено. Вот давайте я при вас еще раз делаю. Мы нажимаем здесь кошельке стейк. Открывается обрезователь сети. Мы можем на русский язык все это перевести. И мне нужно получать. Ну вот у меня уже сейчас застейкана пропускная способность 100 тронов. 1100 застейкана на энергию. Я нажимаю получать. Здесь мы берем силы энергия. Это основной параметр, который вам потребуется для переводов. Ну, еще вот 100 я добавляю. Подтверждаю стейкинг. Ну, обратите внимание, после вывода из стейкинга не менее 72 часа потребуется, чтобы для возврата денег. А, точнее, вот, да, я стейкаю не менее чем на 72 часа, то есть несколько суток. Все, делаю ставку. У меня здесь есть. Всплывает еще необходимо подтвердить все это. Все, я делаю подтверждение и еще 100 тронов я за стейку Все, и теперь у меня, смотрите, общая энергия и будет больше 34 тысяч. То есть это мне, скорее всего, хватит для того, чтобы бесплатно переводить в данной сети, из данного кошелька сделать переводы. Ну, очень удобно. Вроде с пропускной способностью тут особо не нужно стейкать, а вот именно на энергию нужно а, постейкать. Ну и соответственно можно там стейкать, чтобы а, голосовать, но ну, вам зачем собственно это нужно? А, голосование вам не принципиально. Так, все, не знаю обновилась или нет, но вот энергию у меня уже 34 тысячи и по идее этого должно хватать для а, бесплатного перевода в сети. Но видите, у меня здесь разные есть монеты, есть а, TRX, есть USDD, а точнее его сейчас нет, но, но это один из стейблкоинов данной сети. И у SDT это уже стейкбукон, который во многих сетях присутствует более популярный. Есть вот монеты SAN, и некой токены мне давали их как в награду, ну видите, за стейкинг. И около 4 долларов сейчас стоит вот у меня мелочь, приятно. Я, соответственно, их всегда могу там обменять. Ну SAN я не знаю, на каких биржах торгуется, но обменять можно в любом случае эти валюты через какие-то, даже в этом кошельке. И получить там деньги у СДТ, вывести их, в общем, использовать их. Ну, вы сейчас с этим не заморачивайтесь. Самое главное, вот самое основное в этом кошельке. Все здесь тоже очень просто понятно. Так же, как в мобильном приложении. Если вам надо отправить или получить, вы делаете соответствие. Если вам кто-то должен прислать монеты, или вы хотите с биржи сюда вывести, вы нажимаете receive. И получаете либо QR-код. И здесь же у вас адрес, на который который можно здесь клавишу нажать сканировать и отправить и вставить на бирже откуда идет перевод или отправить тому кто вам будет переводить если вам нужно отправить из кошелька вы называете send выбираете здесь биржу на которую отправляете и после этого деньги соответственно туда уходят. ну вот у меня есть адрес биржи здесь кокоин Co например я нажимаю давайте кстати посмотрим возьмут ли с меня комиссии или не возьмут вот у меня сейчас 34 а, энергии. Я пытаюсь сейчас отправить сент а, вот сюда на биржу. Вот адрес. Next. Так, я нейтроны буду отправлять. Я буду USD, USDT отправлять. И отправляю 100 а, долларов. Так, дальше нажимаю сент. И смотрите, у меня было 34 энергии. С меня возьмут 29 и с меня возьмут, соответственно, 344 за пропускную способность. Так, было 1823 тронов. Оплата, естественно, ведет в нативных токенах сети. Я нажимаю подписать. Все, транзакция прошла. Все сделано. Смотрим. Все, с меня ничего не взяли за транзакцию тронов у меня осталось столько же а 100 долларов отправились на биржу кукоин да и вот смотрим здесь энергия с меня до да, списали осталось у нас у меня энергии меньше и бендвич э, э, тоже у меня осталось меньше но видите ее там достаточно 100 тронов застейкать ее хватает соответственно постепенно поскольку у меня монеты застейканы вот эта энергия будет расти будет пополняться в вашем кошельке и вывод за стейков приблизительно там э, 1000 1200 тронов вы сможете постоянно выполнять транзакции, и с вас за эту транзакцию вообще денег брать не будут. Ну вот, чем удобно вот этот кошелек. Имейте в виду и пользуйтесь им для перевода таких монет, как Tron и USD, USDT. Но USDT, вот это стейблкоин, я про него мало говорил, это алгоритмический стейблкоин. Я после краха экосистемы Луна, это был огромный крах недавно, я очень осторожно отношусь к алгоритмическим стейблкоинам. Пока я в них не верю. Почему? Пусть они переживут еще пару кризисов. Вот если УСДД устоит и в следующих кризисах он извлечет уроки экосистемы Луна, то тогда я, возможно, буду использовать их как дополнительные. Пока себя хорошо показал именно стейблкоин, в частности УСДТ, который привязан к фиатным валютам. Про них я рассказывал. Все, перевод мы сделали. С этим кошельком мы заканчиваем. Все отлично. И давайте посмотрим еще один кошелек у меня запланирован. Следующий кошелек, который, ну, я считаю, можно его взять как за базовый, как основной, это кошелек Exodus. Очень он мне понравился своей простотой, понятностью. Единственный один минус, он на английском языке. Надеюсь, это будет не будет для вас существенным препятствием. Можно его поставить на телефон. Можно его использовать на, как компьютерное приложение. Я, соответственно, его буду сейчас использовать как компьютерное приложение. Покажу его кратенький обзор. И еще дополнительно в файле есть ссылки, где все ссылки. Есть ссылка на обзор от Дениса Стукалина, который про данный кошелек рассказывал. Причем Денис Стукалин, я знаю лично. Это партнер компании Xerius, с которой я активно сотрудничаю уже долгие годы. Давайте тоже посмотрим, что это за кошелек, как его найти. Exodus набираете смотрим в поисковике вот о чем я говорил exodus.com прямая ссылка и по ней надо э, заходить вот эти twitter.com exodus вот сюда такие ссылки не открывайте э, давайте еще посмотрим какие тут подозрительные ссылки но ну, здесь понятно но тоже да не переходите сюда через э, какие-то непонятные источники вот сторы, э, метр exodus on steam вот из какой-нибудь такой вот ссылки можно попасть на фишинговый сайт и зарегистрировать левый телефон, не настоящий. Вот сюда, exodus.com, и проверяете, сюда ли вы пришли. Вот самое главное, вот здесь в браузере, вот здесь вы видите реальный адрес, на который зашли. Да, это э, он, это тот сайт. Здесь, соответственно, получить Exodus Now, вы его, или вот здесь загрузки, download, давайте посмотрим. Что нам предлагается? Нам предлагается Web3 Wallet и предлагает загрузить вот Exodus компьютерное приложение. Так, смотрим, что у нас тут есть. Download Exodus. Смотрим десктопные приложения. Все у нас здесь есть. Windows, Mac и так далее. Windows мы, соответственно, загружаем. Если у нас Windows на компьютере установлен, у меня Windows и очень просто все устанавливается сейчас я вот дизайн запущу у меня уже есть все вот у меня запущен мне осталось только ввести свой пароль так, и здесь обязательно пароль должен быть достаточно сложный все кошелек загружается обновление тут он периодически сам все делает вот так он приблизительно выглядит здесь вы создаете фразу создаете пароль не буду на этом останавливаться, все ясно и понятно. Ну, давайте, вот здесь сейчас я нажал там посмотреть секретную фразу, то есть она у меня есть, а при первом запуске он потребует вам ее, он вам ее создаст, вы ее запомните, обязательно где-то запишите, потом данную фразу на следующем шаге он попросит повторить, чтобы, соответственно, убедиться, что вы ее сохранили себе. А что здесь еще есть? Значит, здесь вот ваши активы, Нажимаете. Возможно, тут какая-то даже стейкать какие-то активы куда-то. Достаточно здесь много монет, которые вы можете использовать монеты, которые. Вот давайте посмотрим, сколько здесь монет. Вот все эти монеты в различных сетях. В частности, здесь есть и биткоин известный. И, кстати, поддержка вот данных монет через аппаратный кошелек Трезер. Вот здесь я трезером не пользуюсь, я пользуюсь леджером. Ну вот трезер, если вы приобретете, можно, наверное, как-то сюда законнектить и его здесь использовать. Видите, какие-то монеты, возможно, через него можно использовать. Но этот вопрос я не не смотрел. Видите, какие-то монеты можно застейкать, получать дополнительный процент под них. Ну вот монет фантастическое количество здесь, очень много, практически как на бирже. Поэтому кошелек набирает популярность и очень-очень интересен. ОСД коин, стейбл коины, все здесь есть. Ну и, конечно, здесь есть ОСДТ. Так, вот сейчас мы перешли на главную страницу. Здесь у вас будет ваш портфель. И вот видите, здесь по монетам, вот сейчас у меня здесь две монетки в портфеле есть. И он мне показывает, соответственно, внутри круга показывает сумму целиком по портфелю, по каждой монете. Ну так дизайн очень красивый, прикольно все выглядит. Но смотреть, если как ведется вот монета, можно, конечно, и здесь. ну, я предпочитаю смотреть не тут, а через программу TradingView, которую я рассмотрю отдельно. Хотя можно и здесь вот историю посмотреть. А, минутный. Одна минута. Так, три минуты. А, за один год. Вот за один год поведение, а, За неделю. Вот, 22 второй год. 2021 год ну кстати очень интересно прикольно но ну, единственное максимально за год что не очень мне уже нравится ну как вариант посмотреть как велась эта монета вот она вот скажем смотрим это какую мы смотрим это мы смотрим эфир эфир вот она падала в течение этого года я конечно предпочитаю программу trading view потому что там ну действительно полноценный график который вы можете смотреть это все больше так вот для такой любительский вариант. Что-то где-то посмотреть. Ссылка на более подробный обзор есть, а для того, чтобы как зарегистрировать э, зарегистрировать и установить сможете все самостоятельно. Ну и теперь давайте какой-нибудь кошелек зарегистрируем, который я никогда не использовал, чтобы вместе с вами пройти от и до все. Давайте, например, возьмем JAX. Вот есть такой кошелек Jaks. Давайте зайдем. Официальный сайт у него не jax.ru. Вот у него JAX.IO, вот его официальный сайт. Давайте заходим, а, Download, загрузки смотрим. Так, а, так, Desktop Versions, Так, мне нужно десктопную Windows, загружаю для Windows. Все, вот у меня идет загрузка. Открыть при завершении. Так, вот загрузка произошла. Так, а, выполнить в любом случае. То есть, ну, это нормально, что Windows ругается, то есть я скачал с официального источника и соответственно я могу спокойно это приложение устанавливать вот у меня идет загрузка Windows очень часто блокирует не то, что требуется похоже, принцип и у любых других приложений так, ну соответственно, да разрешить мы делаем ей все, открывается окно это кошелек тоже мультивалютный я все-таки вот, наверное, рекомендую не вот этот, а экзода ставить. Соглашаемся с, прилож... Соглашаемся с условиями, выбираем русский язык, подтвердить. Ну, пока, видите, да, я понимаю. Так, резервную, вот, напоминает, что резервную фразу нужно сохранить. Я понимаю. Continue. Остерегайтесь. Ну, все понятно. Это я об этом, я обо всем рассказывал. Все рассказываем. Начинаем. Итак, присоединяемся к миллионам пользователей, создаем кошелек. Кошелек создается. Выполните резервирование кошелька. Резервирование. Так, резервировать нам не нужно, пропускать. У нас будет а, сид фраза. Так, секунду. Что такое резервировать? Так, никто не смотрит. Начинаем резервировать. А, вот, все понятно. Здесь, значит, резервирование – это как раз создание резервной фразы из 12 слов. Ну, я говорил 12 слов. Этого достаточно. Итак, вот слова, которые он нам, мне пишет. Очень неудобно, там, но хотя правильно он делает. Он делает так, чтобы я не мог, соответственно, эти слова а, скопировать, а мне придется их, соответственно, записывать. Что я, собственно, и буду сейчас делать. Все, я взял листочек, первые четыре слова записал. Переходим дальше. А снова записываю их. Записываю следующие. Так, все, 12 слов я записал. Подтвердить резервность. Нажмите на слова в правильном порядке. Вот теперь у вас есть возможность себя проверить. Я нажимаю первое, второе слово, третье было, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Десятый. Я сейчас неправильно нажму. Давайте посмотрим, что будет. Так, продолжить. Он, наверное, будет на меня ругаться. А давайте сейчас проверим. Нет, не получается. Все. Не получается, я неправильно сделал последние два слова перепутал. Ну, вы, соответственно, эти слова не записывайте, потому что я этот кошелек никогда не буду использовать. Я его удалю. Если надо, будет, я создам э, заново кошелек и уже другие. А резервные фразы э, другую резервную сид фразу буду использовать так все вот продолжить а теперь правильно потому что я правильно теперь все 12 слов указал указал так внимательно все здесь читаете так ну и все собственно главная страница есть так э, в кошелек я вошел а где же у меня пароль что же у меня нет здесь пароля это интересно так, безопасность. Давайте посмотрим. Резервируйте есть? Посмотреть. Вот пароль безопасности у меня нет. Все, я сразу а, вхожу сюда. А, вы помните, где хранится для автономного кошелька? Так, да. Пароль обязательно вводить. Моя резервная записана в автономном кошельке, я знаю, где она находится. Отлично. Пароль. И вы задаете пароль. Со соответственно, а, вводим пароль. Я ввожу пароль. Вот можно его посмотреть. Трейдер раз, два, три, 4, 5, шесть. Такую делать не нужно. Нужно добавить какие-нибудь обязательно там спецсимволы. Большие и маленькие буквы. Например, в середине слова. Вот давайте вот так. Вот такой пароль ну уже подойдет. Так, э, подтвердить пароль мне нужно. Так, вот мне сюда нужно его, ну, наверное, это ввести. Лучше вводить, чтобы не ошибиться. Его тоже здесь можно посмотреть. И мы продолжаем. Все, пароль у меня введен. Я закрываю. Так, где он у меня установлен? Установлен у меня здесь. Иконку у меня есть, я ее сейчас запускаю. Загружается. Еще раз уже мое приложение. И, скорее всего, сейчас мне потребуется ввести уже мой пароль. Так, почему пароль не требуется? Не могу понять. Наверное, потому что, ну, он меня помнит, что я вот только что вводил. Но, в принципе, без пароля он, по идее, вас не должен пускать. Давайте посмотрим. Так, безопасность бюллетени. Где-то здесь должно быть выйти. О, выйти. Еще раз пробуем запустить. Мне не нравится, что он без пароля меня пускает снова. На всех предыдущих кошельках, которые я использую, пароль требовался при перезапуске программы. Если он не требует, меня это, собственно, напрягает. Ну, вот, собственно, приблизительно также будет выйдет кошелек. Пожалуйста, здесь также можно у вас купить, продать непосредственно криптовалюту банковской карты. Не знаю, получится, наверное, не получится. Нам все равно все это не нужно. Нам нужно будет отсюда переводить какие-то позиции. Но ну, берем биткоин. Вот так, смотрим биткоин купить, получить. Вот, пожалуйста, везде все одинаково. Получить, и вы получаете ваш текущий адрес для биткоина или QR-код, который вы можете с телефона скопировать, если у вас приложение, ну, биржевое приложение есть в телефоне. Все, никаких сложностей нет. Во всех кошельках все будет приблизительно одинаково. Поэтому там русский язык, не русский. Здесь практически меню все равно английское. Да, меню все равно английское, но ничего сложного нет. Если сравнивать Exodus и Jacks, мне нравится больше Exodus. Он более такой вот приятный глазу. Над ним явно дизайнеры постарались. Я голосую за него. Все, спасибо всем за внимание. Думаю, что у вас проблем с регистрацией кошельков тоже не возникнет. Обязательно сделайте там себе 3-4-5 кошельков, чтобы у вас было. Вы выберете наиболее, который вам удобнее. Будете там из них, скажем, 3 использовать. Одним на одном не зацикливайтесь. И удобно, конечно, если у вас будет и мобильные, и приложение на компьютере. Всем спасибо. Встречаемся в следующем уроке.